Приятного просмотра. А по сервису даткого вопроса? Ну, не только. Также еще, раз уж мы вообще по, ну, созвонились, то по табличке, угу. по нашим делам, по моим. Давай начнем с сервиса. Давай. Значит, смотри. Я так понимаю, что у меня... С экрана почему-то. Да, сейчас. Смотри, я так понимаю, я так понимаю, что если бы у меня было расхождение в кассе, mm -hmm. я бы еще ну искал бы, смотрел бы на себя бы там, решил, как говорится, что я там провел, что я не провел. Mm -hmm. а, но расхождение по банку, мне кажется, странным, потому что выписку подгружаешь, и, по сути, там все должно было разместить. Как перепроверить? А у тебя на сколько не бьется вообще сумма? Ну, это не цифра к сожалению расскажу. вот на вот столько и не бьется 88 562, 83. а у тебя сейчас сколько там, там учет меньше тысячи 800 рублей что ли? окей okay, 800 рублей а точно не можешь сказать чтобы мы потом может найдем сейчас эту сумму почему она так все ведет я вот не знаю, вот начисления и выплаты, они как-то влияют на это, нет? Ну, сейчас разберемся так, 837. да, 39. 839. Ну, и там можно отнести на заблокированные деньги, которые были сняты. Ну, тут 15 тысяч, ну, то есть не 88. В смысле, что такое заблокированные? Это с карты то, что было снято, и пока они по банку еще не прошли. То есть их уже на счету нету но их нету еще выдески вот этих вот не а, минус а, ну то есть еще минус 15 да, да, да. 962 89 равно то есть у нас должно показать так минус 15 962 89 то есть у нас должно 70, 70 516 не сходится короче ну да, точно, что на 16.75 на 16.194, 16, 16, да, 16.194 запятая mm -hmm. Так, это должно Окей, заходи в сервис. Заходи в настройки, и мы сейчас с этого скачаем Excel. Ну, в настройках параметры скачаем скачать Excel да, я уже скачивал ее давай посмотрим вот она а это счет, который там как, какие цифры у него последние? 12.09 вот я ее скачивал тут же есть дата, нет? И да. что ты действительно оно что ты сделал сейчас? фильтр выбрал весь да весь выбери оставь его вот смотри у тебя получается Видишь, здесь есть дата начисления а есть дата выплаты и они бывают различаются это все нормально вот смотри счет для перевода отфильтруй а, ну, в... ну да чтобы у тебя он был ну пустые убери угу. так перевел между счетами то есть ты с кассы тысячу рублей перевел на расчетный счет правильно ну да, то есть смотри, вот здесь вот, вот я не знаю, как с этим действовать, мне не совсем понятно. пока. Ну, то есть, смотри, Я снял тысячу с расчетного счета, ну. И, ну, и у меня был наличный расход по ней. То есть по идее должно быть как, то что вот у меня здесь оно снялось, да, тысяча рублей, а почему здесь еще появилось, это мне непонятно. Что появилось? Ну смотри, ты что-то делаешь. Смотри, ну как бы ты что-то вбил, вот и оно вот так вот. Смотри, перевод между счетами тут смотри, ты с кассы перевел на расчетный счет тысячу. Правильно или нет? Или ты с расчетного счета на кассу ил? С расчетного счета на кассу. Ну давай этот косарь найдем и тогда правильный вот, сейчас перевод сделаем. Заходи в ТДЗ в наш. Так какой там какая дата? Да просто перевод отфильтруй, да ага, сейчас. Делай здесь, да? Да, в статье перевод сделай. Видишь, он тебе показал. Вот, то есть у тебя на самом деле с расчетного счета на кассу перевод. То есть сделай редактировать. Ну, с расчетного счета на кассу все правильно. Ну, а у тебя здесь наоборот с кассы на расчетный счет. Там почему-то их два стоит здесь, я не понимаю почему. Вот здесь один в одну сторону, один в другую сторону десятого а, а подожди все правильно, да, все правильно все правильно это не это, это, это две операции было то есть я тысячу забрал mm -hmm. кассу а потом с кассы еще внес на расчетник тысячу да все верно mm -hmm. то есть это правильная да статья а, да да вот и смотри у тебя услуги банки банка расчет на кассовое обслуживание а, давай вот эту статью отфильтруем что-то вообще такое вот тысячи, ну то есть это же переводом надо было делать. Вот это? Да. Вот это, да? Ну, да. <звук> угу. Сорок три тысячи, вот эти тоже. Это ты тоже перевел, да, получается? Да, это я забрал наличными. Mm -hmm. okay. О, а почему тут Аникина возникла? Что это такое? Вот, здесь вот нету ничего. Так вот. Окей. Okay. И тогда получается, здесь тоже не должно быть ничего. Правильно. А, ищем еще тысячу, правильно. Итак, зайдем, посмотрим, нас что-то поменял. Не, почему-то тысячу только что перевел, по-моему, нет? У же две там было. А, с одной все в порядке, да? Да, с одной все в порядке. Зайдем куда? баланс. 80. Все, он у нас получается что, точно такой же и был. 562. 80... Да. Ага, все. Давай еще уксельку эту посмотрим. Так, а, давай уберем. Ну, смотри, у нас получается что? Переводов с кассы на расчетный счет, то есть плюс 1000 переводов, да, получается. Давай посмотрим, ну вот только этот отфильтруй форма оплаты, только вот этот счет расчетный. Переводы снять, да? Да, с перевода все снять, вот и форма оплаты вот этот счет. Вот и у тебя на него оплата, ну, поступление от клиентов только приходные статьи, остальное все затраты, да? Да. Давай оплата от клиентов, посмотрим, сколько суммы получится. 266,953. Двести шестьдесят шесть девятьсот Давай посмотрим. Да, не, подожди, давай посмотрим, Сейчас сколько. Нет, давай, ты будешь меня слушаться. Сколько а расходов. Ну, -а. сейчас посмотрим, как это в сервисе сначала. В цель обратно зайди, и тебе нужно отфильтровать только... Ну, в статьях все, кроме оплаты от клиентов. Все только наоборот получается, Расходы у нас какие? А, где он ну, ладно. вот так. ну вот сколько там 127 42 семь 842 59 так это с минусом это с плюсом и еще у нас был начальный остаток начальный остаток Заходи, может, прямо в себя, да? мне не надо записывать. Я записываю, да, если что, потом можешь точно также перепроверить. Заходи в этот Ваудит счетов. вот этот счет наш интересует. На расчетном счете было 148 сорок тысяч четыреста пятьдесят один рубль, за восемьдесят это начальный остаток. Так, итого я беру тысячу, которая с переводов пришла плюс двести шесть девятьсот пятьдесят три минус триста двадцать семь восемьсот сорок два и плюс сто сорок восемь запятая пятьдесят да четыреста Вот и получаю 88... восемь 562,83. Ну-ка зайди в баланс. Ну да, это да. 88, 563. Да, все до копейки сходится. А, давай, ну, как бы смотрим, да, но ну, это мы проверили, что, ну, я лишний раз для себя проверил, что тьфу -тьфу -тьфу, в сервисе все считает нормально. Mm -hmm. Заходи сейчас в этот, ну, нам... То есть это у тебя данные за какой период загружены по банку? С 1 по 10 получается, ну, по одиннадцатой. По давай посмотрим, с 1, ну, с 1 по 11 погружай выписку тогда, чтобы нам также и удобно было крутить. Ну вот, смотри, переход больше, расход больше, остаток вот. Это где перепроверить? Я что-то не подгрузил, вроде тоже. С, пе с первого по это, да, загрузил, получается, выписку? Да. Сейчас посмотрим, тут же есть они, все загруженные. Получается, второго, третьего, пятого, восьмого, десятого, десятого, двенадцатого. Десятого два раза, да, под подгрузил. Да. Ну-ка, давай в DDS 10 отфильтруем, посмотрим, что там. Угу. или ты можешь по Excel просто десятый там отфильтронуть А, ну тут у тебя еще все повторяются, ты можешь отфильтровать счет расчетный только. Вот десятого типа одна вообще статья только была, да? Что такое администратор расчетный счет содержания клиники? 607. а ты можешь ну, выгрузить вот эту выписку ну как бы в этом в Excel. так дебет это что у нас то что уходило да получается угу. смотрим начальный остаток сто сорок восемь Mm -hmm. Это сходится. Все, начальный остаток у нас, ну, как бы тип-топ. Uh -huh. Давай посмотрим, сколько было приходов. Ну, так это же видно же вот здесь. Вот оно. Приходы были. Вот 322, вот. А у нас, получается, приходов 266, 900... А, 267 еще тысячу, которая пришла. Да. Yeah. Запятая 57. А, так, подожди, сколько приходов на самом деле? 322, 200... 18,66, минус 267, 950 вот вот не хватает 54 тысячи, 54 тысячи, 265, 0,9 не хватает. Так, где, вот, при... вот. вот, смотри, вот смотри, можно же вот так вот посмотреть, вот их было да немного. Самом... вот, а точно, вот, линянин... точно его не хватает. Вот мы его нашли, который приход не хватает. Какой? Пятьдесят четыре двести шестьдесят пять рублей за 5,09 копеек. А почему его не хватает? Не, не знаю. Я же загружал десятого вечера. Почему Смотри, возможно, ты десятого получается сколько там? Два раза загрузил. Ну, может, из-за этого. Ну, то есть, тебе как бы ты, когда загружаешь, ты, ну, как бы, ты смотри, что загрузилось, все равно проверяй с, ну, с балансом со статками. Ну, заводи сейчас его в итоге там, ну, как бы без выписки, просто вручную, делай поступление от клиентов. Видишь, его нету. Поступление от клиентов 10 числа пятьдесят четыре двести Так, давай посмотрим по расходам, что у нас. Так, а что у тебя там расходы? В этом? По банку покажи мне расходов, сколько было. Так, минус 453, 876, 23. Расходов не хватает на сумму 126 тысяч, 0,33, 64. Давай посмотрим за десятое число, сколько было расходов. Угу. Вот смотри, 10 у тебя два расхода, ну то есть один расход на 1107 рублей. Заходи в выписку Альфа-банка. Вот 10 числа у тебя, ну как бы, 1107, а есть за 10-е число вообще 1107 рублей расход? Еще не вижу такого расхода. Ну давай, ну как бы, сложим за десятое число расходы все. А что за расходы такое? Откуда он возник, это 1107? Ну, подожди, давай посмотрим за десятое число расходы. Клиники и администратор. Подожди, давай посмотрим. Ну, нам же баланс сейчас нужно сделать. Давай посмотрим, ну с этим расходом разберемся, сколько было расходов на какую сумму 10 числа. Так, 127 тысяч, 140, так, 127 тысяч, 140,64, минус 126,033,64. Смотри, а у нас откуда-то взялся расход, ну, то есть если мы сейчас, короче, у нас за десятое число вообще расходов нету. Но какого-то хрена взялся расход 1107 рублей. Угу. Вот, если 1107 удалить, а за десятые все расходы внести, тогда у нас получится точная сумма. Ну, то есть у нас баланс сойдется. Так, Ну что-то странная какая-то история, ну, что-то знаю. Я же это делал. Я еще два раза за десятый загружал его бы раза вечером. Но ну, может она из-за этого как бы и, ну ничего, ну как бы хрень какая-то случилась. Вещь ты смотри, если бы ты загружал их каждый день, ты бы ну на десятый увидел какую-то хреню, ну несоответствие с ну с этим какого. Uh -huh. То есть, по сути, человека, который ты ну, наймешь, он как бы тебе нуж нужно, чтобы он каждый день загружал выписку. Okay. Так, счет 17 794. Да, все верно, да. Okay. Подожди, должно быть 16, 194, за 5.28. Mm -hmm. Так. 16,194,28, а у нас минус. Открой, пожалуйста, баланс еще раз. 17,794,28. Так, 1600, ну, то есть у нас больше на 1600. Ага. Ну, открой выписку еще раз, которую ну, вот, мы сейчас загружали. А месяч ⁇ не 1600. Неверно, чем надо такого. 1600. Так, а дебет у нас не показывает, да, сколько? Ну, сколько у нас затрат было в этот день? Ну-ка, а сделать так, чтобы мы могли выписку посмотреть ну, с первого по 11 число? Вот в таком же режиме ты можешь, да, сделать? Ну вот 16, а, смотри, исходящий остаток 16,794. Исходящий, это наконец дата. Ну-ка, зайди сейчас в баланс. 5-28. То есть у нас косарь не сходится, получается. А, ну да, ровно 1000. Угу. Так, что-то, может, с переводом намудрили. На Давай посмотрим... Так, у нас должно меньше на тысячу рублей быть. Это значит, мы что-то типа там. А что за поступление от клиентов? А, ну вот, видишь, она за 10 число еще 1000 вот эту сделала. Еще раз. А, ну да. Угу. Далее. Мы же не это. Ну вот все. Угу. Ты счастлив? Да, а, блин, а что за фигня? Ну смотри, загружать надо один раз в день по-любому. Ну то есть тебе лучше загружать десятое число, там, ну, например, утром уже одиннадцатое, потому что, ну, мало ли там банк что-то у тебя под это подсасывает там другие данные или еще не одобряет их, еще выписки не ну, не отображает может. Но ни в коем случае не два раза. Ну типа как за правило. И каждый день смотри вот на расчетный счет, как он, ну, на баланс вообще смотри, сходится он, у тебя не сходится после выгрузки каждой выписки. Вот. Ну и видишь, он у тебя, допустим, тысячу распознал, как оплата от клиентов, а на самом деле ты просто ну, с кассы внес на расчетный счет. Так, сколько тут получается? пятьсот. Так. Если, я, это? сейчас этот, если я сейчас <с> этот удалю счет касса один, но он мне не нужен, по сути, пропадут операции или нет? Он у тебя не удалится, потому что там были операции. То есть надо просто операции все удалить, да? Ну, запомни, вот 41,800, ну да, отфильтруй кассы, ну, касса просто, касса, которая отфильтруй, форма оплаты касса, да? Вот, и что у нас там было? Получается, вот это просто удалить надо, да? Не, не, не, не, А, у тебя касса. А, и касса да. один тоже у тебя. Да, это, ну, я там делал, у меня оплачивали ребята не по кассе, ну так, наличку отдавали. И я думал, у меня будет не сходиться, а по факту смотрю, что сходится, ну, то есть учитывая программу. Поэтому сейчас, получается, это удаляю. Слушай, оставь его пока. Нет, я понял. Да, как это сошлось. Смотри как, сейчас, сейчас, сейчас, Это было вчера. Это было вчера. Короче, смотри, если у тебя есть касса здесь. Нет, это есть переводы между счетами. Поступление от клиентов 2500 на кассу. Ага. Вот, перевод не надо. Сейчас я это, сейчас сделаю. Давай, давай. Под твоим контролем. Смотри, вот так вот, да? Это я сделал первый раз. Теперь второе, что я делаю, я нахожу вот эту штуку. И вот ее удаляю отсюда. А, ну да. Это два. третье я делаю вот так вот. Не, и все, все. Заходи. Пос, ну, смотри, сейчас баланс у тебя все нормально. Да, тут ноль. Вот верно. Угу. Все, заходи в настройки тогда. Ой, на настройки захожу, да. Настройки. Где у меня настройки? На Мы его вот так вот. Бамс. И все. Теперь получается, смотри, что еще у меня. У меня сейчас касса не бьется. У меня получается. Давай сделаем. У меня сейчас там в кассе 0. Ну, прям вот 0. Ты дивиденды забрал? А сейчас я хочу посмотреть, что я, может быть, что-то не провел. Я столько не забирал. Вот смотрим. Борисенко провели. Из больших таких абаджи провели. Это да. Это да, это да. Это да. Это да. Что-то не провел, значит. Ну да, лучше найти, что не провел, потому что у нас же там отчет по прибыли ну, формируется. Ну да. Найти расход нужно. Найти расход. Ну, надо реально каждый день это делать. Ну да, либо чат какой-то создать вот с человеком, кто будет заполнять, чтобы ты туда ему ну, отправлял там. Ну, кассы туда-то с расчетного счета. Ну, то есть, ты, чтобы, ну ты как бы ему отправлял, и он все сюда записывал. Mm -hmm. Потому что вот так теряется, например, сколько ты там потерял, тысяч двадцать, у тебя то по прибыли уже на двадцатку идти не будет. Ну, то есть и баланс уже ну, не идет. А вот эту никуда не дублируется кассовая книга, типа вот этой? Или ты тратишь и пофиг дать? Раньше она у меня учитывалась в iClines, но я потом это все похерил. Это сейчас нужно восстановить. Mm -hmm. Это сейчас нужно восстановить, как знаешь, ежедневные расходы. И тогда они там бьются, когда админ ведет кассу, mm -hmm. вот. Так, ладно, эта задача получается найти деньги. 40 тысяч куда делать. Ну да. Ну так у тебя неправильно будет это. Ну типа ты заработал денег, они вроде у тебя есть, а на самом деле там баланс не бьется. Ну как, зайди в прибыль сейчас. Что у тебя там уже формируется же, да, насчет? Ну вот, 532, 101 себестоимость прибыли прибыль 430, а расходов на 500 тысяч, видишь? Ну, это за счет входящего остатка. Смысле, а что ты имеешь в виду входящий остаток? Входящий остаток был 148. Нет, это вообще, ну, то есть 148 вообще здесь никак не учитывается. Ну да, я имею в виду, что в минус ушел здесь. Благодаря... А, ты занял, да, да, то, что ты занял, ну, у прошлых. Ну вот, дивидендов типа 27. Ну да, и еще видишь 40, ты говоришь, тысяча там не бьется, 47. Возможно, это еще общие расходы будут. И на самом деле у тебя еще больше минус. То есть тебе надо быстро-быстро что-то делать. Вот, сегодня какое-то, ну это на 12 число получается. Ну, возможно, ты постоянные затраты только отбил, да, получается? Еще полмесяца ты сейчас заработаешь себе прибыль. И ты можешь общие расходы посмотреть, что-то такое было. Вот на стрелочку нажми. Где стрелочка? Ну, расходы, ну, выручка, да, тоже можно раскрыть. Ну, вот здесь вот что такое, да, там, видишь, зарплата администрации, ну, администрация, да, там... Правильно, вот эта цифра 109. Ну, вот, видишь, ты уже давай заходи в ДДС, услуги банка расчетно-кассового, давай его вот фильтруем, посмотрим, что такое. Вот 65, что-то такое. Это было снятие, это был перевод. 32, тоже снятие, перевод. 300 перевод. Вот снятие получается. Вот. Получается раз, два, три. А, ну давай их уберем. Сейчас вот, подожди, давай вот здесь я посмотрю. Так, какие числа? Так. Контрагент. Вот, смотри, 200, да? Комиссия за выдачу, все верно. Расчеты. Это магнит. Это на... Это, это дивиденды 583.90. Где они здесь? Их здесь нету, Да. Так, какого числа? 1110 10. Значит, ну-ка, дай вот так вот посмотрим. Так, где, -то, где, -то, где -то. Да, вот он, 123.90. Так, снятие по карте, вот 7000, да? Из которых 6, это было... Дивиденды, а 1000 это перевод в кассу. Смотрим, дивиденды 6000 Тут 7000 Почему 7? Это 11, да? Это какого? 11. Значит, здесь получается, она не 7 ставит, а 6 и 1000 перевод в кассу. А касса у тебя опять биться не будет, получается, из этой касса. тысячи? Как? Нет, ну касса-то и так пока не бьется. Это получается, что вот этот нужно исправлять на 6. Да. На 6 11. делать еще перевод. Да. С 11 числа. На 1000. Сумма оплаты в кассу. Не, не, не. Форма оплаты у тебя с расчетного счета получается? Счетный счет в кассу. Раз. Да. Сохранить. Так, это есть. Идем дальше. 230. Комиссия, комиссия, комиссия, комиссия. 70. Вот. Снятие по карте. 70. Это был перевод в кассу. Это был перевод в кассу 70. Тут есть такое или нет? Так, еще значит посмотреть переводы. Да, Ты просто форма оплаты еще отфильтруй. Вот тут нету. Ну да. И сейчас зайди в этот список платежей. Отфильтруй вот этот, ну, расчетный. А, он уже отфильтрован, в принципе. Ну, и посмотри, здесь 70 тысяч найди, да и все. Вот тут тоже нету. он а, Но ну, подожди, отфильтрую, это не просто переводы, а все статьи и этот счет просто. Как раз десятый, смотрите, смотрели, да? Вот, отфильтрую форма, ну вот услуги банка, где поставь пустоту, угу. форма оплаты, да, вот этот счет. Вон она, смотри, вот она, заработная плата администрации. Да, на самом деле это перевод. Ну, видишь, он распознает ее, ну, как бы, как заработную плату, поэтому надо первое время по-любому смотреть, что он там распознает. Переводы между счетами тоже на кассу, да? Касса сейчас вообще будет не биться, нормально. Так. Ну, видимо, у тебя дыра там в кассе жесткая. Так, ну ладно, с этим мы забывались, пролистаем, там же видно контрагенты тоже, что это Альфа-банк. Вот я сейчас поэтому посмотрю. А, давай, давай. Так, тысячи внесения, 54 внесения. Это у нас было, мы посмотрели. Комиссия, комиссия, расчеты через ТО. Екатерин, онлайн ПБХ. А, онлайн ПБХ. Это 1000 рублей, это за ПО пошло. Сервис ПО, 9 числа. 9 числа... сделать платежи, да, поэтому. Да, нет. Вот она, 1000. Это как перевод ты сделал. Так. Тогда подожди, сейчас я сейчас его уберу, касса не будет биться. А она ну, уже тебя не бьется. Нет, в смысле... А, да, все верно, то есть здесь расход будет, это будут не переводы между счетами, это телефоны. счет внутреннего перевода убирай. Угу. Контрагент, это побылец. Угу. Да, это, кстати, он и был. Так, идем дальше. 20-20, так, это вот на этом остановились. Так, 20-20 это было. Расчеты, аптека. 52 рубля. Это содержание. Аптека по чеку. 52 рубля. Не помню. Но это содержание, да. 52 рубля. Так, где оно? Находится вот здесь, да? Седьмого. Вот оно, да. Это Расходники. Закуп. Этот нету. Нет, сколько расходников. Аптека, так. Комиссия за выдачу. Это да. Расчеты через ТУ. Пятерочка. Это дивиденды. 1429. Вот он. Да. Сохраняю контрагента нету, а. Нет. вот единственное, что не отследил, пока что надо отследить. Вот если я, допустим, сегодня снимаю деньги или рассчитываюсь со служебной карты, то когда она у меня поступает в выписку? Mm -hmm. Ну да, надо отследить по-любому в эту же дату, или спустя какое-то время в ту дату, когда, ну понимаешь, да? Ну да, или вообще в понедельник там, ну, да. через выходные. Да. Так, 43 есть перевод, точно. 43 есть, снятие по карте. Был перевод, да, по-моему. Да, да, вот он. Да, вот 43 кстре. Переводы, да. Так, комиссия, комиссия, комиссия, расчеты, солдат, продукт. Что за солдат продукт? Так, это наверное дивиденды, блин, а? Двести семьдесят семь. Вот он. Угу. Так, дивиденды. дальше следующее 143 или вот это содержание клиники 343 вот он так. додо пицца 584 565, Газпром, по-моему, выше. Ой, 585. 685. Это тоже дивиденды. Да. да. Слушай, я понял, что у меня это... Что у меня тут хаос. Потому что это сейчас я увижу... Так, это что? Тысяча рублей, что это такое? Манго, манго. А, манго, это телефония. Телефония, она тут есть, да, по-моему? Нет, вот она. Манга. Телефония. Контрагент. Угу. Да, как вот это вот передать наведение. Не, ну, она тебя будет спрашивать, а это что, а это что за расход? Ты будешь говорить, это дивиденды, да и все. Понял. Так, 48 это было, да? Так, комиссия за выдачу, комиссия, комиссия. Расчеты через ТО Попова, 5300. А, это дивиденды, 100 пудов. Тут вот его нету. Вот 5300. Вот цветы покупал. Слушай, нормально так вообще. Под шумок-то заходит, да? Так, снятие 32 тысячи было, да? Переводы. Нет, тебе с самую левую надо посмотреть. Самую левую это что? Нет, вот список в первую вкладку. Вот 32, он. Сидвекс, да. Ого, как касса сейчас будет не биться у меня. Так, статья. Вот. Сидем. Касса. Альфа. Так. Сохраняем. Так, дальше. А, ну, все я понял. Дальше 65 пять снятия было, да, по-моему? Uh -huh. А нет, подожди, вот на, ну, опять слева посмотри. Почему ты в этих-то Ну как бы смотри, ты вот сюда да, заходи и вот шестьдесят сверху услуги расчет на этого. Uh -huh. Uh -huh. Что-то уже не так интересно становится уже. Это правда. Подожди, почему? Да. Альфа же. Надо. Контрагент. Ну ладно. Так, переводы. 20, 20, 20, тут все правильно. Так, и 75 это поступление. Они, по-моему, были, да, поступления Поступления у нас сошлись. Так, ну. Ну-ка, зайди в баланс сейчас. Давай, зайди в баланс. В баланс. 208 на кассе. Где бабки? Сейчас в прибыль. Давай. То есть компания, получается, сотку заработала. Ну-ка, сколько дивидендов ты забрал? Ох, какая веселуха, веселуха, веселуха начинается. 208, куда-то. Куда? Вот куда они делись? Слетели такие. Тут типа нераспределенная 71 возникает еще, да? Ну да, то есть ты заработал 106, получается. Но это еще месяц не до конца же, да, там могут быть и аренды, и зарплаты. Я еще, да. еще не распределил, получается, там 200 их распределить надо, потому что по факту в кассе 0 сейчас. Ну да, ну значит минус 200, то есть минус 130 тысяч. Ну то есть надо узнать, где эти деньги, ну то есть кассу вообще свести. Где а как... я сейчас забрал, сколько это? Дивиденд, сколько? Он, 30, да, 34 да? тысячи, да. На самом деле больше я забрал. А рентабельность 2 это что такое? Это проценты? Нет, это чистая прибыль делить на выручку. Это проценты? Да, да. Угу. Вот рентабельность 1 это операционная прибыль делить на выручку. Да, понял. Угу. Это маржинальность условно говоря, а это почистая? А, это, нет, это одинаково. Это операционная прибыль. Ну, потому что у тебя налогов и инвест затрат не было. А -а -а. Это типа ебеда, а это уже за минусом. Ну, ебеда это операционная прибыль. Ну, то есть это цифра, число. Маржинальность – это типа валовая прибыль делить на выручку. Вот, да, понял. Так. Ну, потом... Это вопрос. Это... Возникает вопрос в распределении вот этих денег. Ну да, чтобы у тебя актуальная... Если у тебя касса будет актуальна, то у тебя отчет по прибыли тоже будет актуальный. 208 и по большому счету для того чтобы это сделать для того чтобы это сделать нужно всего лишь распределить те деньги которые пошли переводом ну то есть я перевел были переводы иди по типа, куда я их переводил в основном это а ну может быть да ну, когда проверим, я все, все ли деньги внес, приходы по кассе, а, Поступление. форма оплаты кассы, а, получается, не дает да итог. Так давай сложим, потому что мне кажется, вот здесь еще. Сейчас секунду послушать. Ну да, сейчас я сейчас я скажу. Давай. Значит, давай так восемнадцать шестьсот плюс шестьсот четыре семьсот двадцать плюс девять шестьдесят три плюс 10,200. двести плюс. Семнадцать двести плюс плюс двадцать пятьсот Как кассу выделить здесь? Нет. У меня в поступлениях кассу. Так, давай запишем семьсот сорок один, пятьсот пятьдесят один, тридцать восемь. Тридцать восемь, да? А это злоги вообще... Тоже неhibito. Я Итак, вот так. 488, 357, 35. 488, 357, 35. Правильно, да? 357, 35. Это, это за все время пришло? Ну с первого по двенадцатого а подожди по 12, а ну да, а подожди по 12, не по 12, а по сегодняшний день, потому что я же смотрел 515, 21, 35, вот здесь, да, 515, 021, 35, И еще раз перепроверяем аналитику. Основные показатели с первого числа семьсот шестьдесят восемь, двести пятнадцать, тридцать И разница между ними это остаток по кассе. Так, здесь было двести десять, 253 194 03 ну вот еще получается 40 тысяч 43 тысячи приходов клиентов до да. 42 361 03 вот такая вот сумма по кассе. Еще должна приход быть, да? Угу. Так, ладно. Хорошо. Значит, туда получается, возникает задача. Перепроверить кассу. сейчас мы не будем же этим заниматься, я так понимаю. Не, ну да, ты, конечно, без меня, да, если она пишет, что сошлось. Да. Так, это куда записывается? Незавершенку или задача? Ну, не завершёнка. Задача это то, что на прибыль прям влияет. Там лучше, чтобы мало было. Вообще такое, смотрю на это все, понимаю, какой я волох. Вообще, в учете. А ты зато видишь, ты как бы сверху начал на картину смотреть. Раньше это все в твоей голове было. Так, значит. Так, это есть. Соответственно, тут возникает еще задача. Такие как внести. Даже больше 200 не распределено. Ты сейчас забьешь туда приход пока 43, ксаря. Я написал, что больше, да. На утро 13-го, 10-го по 0-го. Вот так вот. Получается, это две важные штуки, которые нужно сделать. Ну что, с этим я понял. Uh -huh. С учетом. С учетом я понял, плюс-минус. У меня знаешь, что тут не получается? Я не знаю, но ну, может быть, это следующий шаг, И сейчас пока туда не лезть. У меня не получается с планированием. Ну, то есть я забил сюда, да, там, какие-то цифры, поступления какие-то, какие, какие планирую какие-то выплаты, которые я планирую, да, у меня получается календарь, вот такой, где-то я там что-то вношу, ну, слои. Я... ну, вниз листай, вот, было 225, типа, потом 400 пришло, там, ушло, потом миллион пришел, ну, вот, у тебя осталось миллион 400 на счетах, ну, то есть в разрыв ты не попадаешь. Не, а в ниже что ты листаешь, -то? все, он закончился. Вот, но это с учетом, что сейчас 240 тысяч, на самом деле у тебя просто 40 тысяч. Подожди, подожди, подожди, что тут не хватает. Вот смотри, ну вижу явно. Смотри, у меня вот я в календарь, да, вот зашел. Угу. Запланировал. Блин, подожди, где планирование? Вот я запланировал расходы. 150 тысяч дивиденды, 150 тысяч дивиденды, да? Дивиденды. Угу. Так, где 145? Вот. Стания, да? 145, 145, 21, 14. Именно их я там уже еще не видел. Ну, давай, 14. 14, 10 или что у тебя там? Ну да, да, вот 14, 21. Ну вот заходи в 14, 10, давай посмотрим. Вот, 14, 10. 323 нужно, 1000. Значит, у тебя 14 еще какие-то платежи были. 21 353 Похожая mm -hmm. сумма ну короче там значит у тебя 14 -го... отфильтруй в планировании по дате посмотрим там 14 скорее всего, у тебя несколько ну то есть она же число в одно складывает их О, вот видите 14 несколько сумм 150 145 четыре с половиной семь с половиной еще ниже ну, сумму к это вот, это все за 14, он же суммирует их. Так, ну ладно, с этим я понял. Короче, тогда в планирование пока не залезаю, пока факт нужно научиться снимать. Это задача. Ну Основ... да, сам, главный факт, если у тебя планирование будет основываться на дрявом, так сказать, мониторе, то это будет фигня полная. Это будет абсурдность, умноженная на абсурдность. Ну вот так вот. Ну да, а потом, когда ты через себя ты все провернешь, ты будешь уже ну, с помощником эти все дела. Чтобы она загружала выписку, проверяла, да, там что там перевод, что там расход, что там дивиденды. Вот, если что, у тебя уточняло там, ну, по расходам. Да. Хорошо, поехали дальше. Смотри, значит, что было сделано за неделю. Угу. Вот эту почти доделал, почти доделал, там один, один сотрудник только остался. Возьмем функци... с функционала. То есть функционал это та штука, которую ты передаешь один раз и она больше тебя не мучит. особо. Там вообще сложно все с функционалом. Короче, вот здесь вот человека нашел, ну как, предварительно нашел, в понедельник на стажировку будет выходить. Угу. А вот здесь вот никого не нашел и думаю, что Эту задачу сейчас на предстоящей неделе буду делать самостоятельно. Для того, чтобы гарантированно вывести подходящего человека, а то ну, у меня уже все. Кончается топливо. Yeah. Работать и там, и тут. Yeah. Модерировать директ. Написал человеку, что будешь ты модерировать. Но я сразу на заглядываю. Uh -huh. И типа, знаешь, все подхватываю идеологии, потому что есть такое, знаешь, как ощущение, что мне сейчас клиент каждый нужен, да и важен, и, типа экспериментировать на том, как это у нее получится, ну типа дорого для меня, да. вот, Поэтому эту задачу не передал. А, далее, вот здесь вот, а, вот этот вообще ничего не передал, потому что перенастроили фокус внимания на найм врачей сейчас. А -да. Ассистент у меня занимается только тем, что работает по фильтру э, откликов на врача, фильтрует их по там, трем параметрам, которые я ему задал, угу. и если человек подходит, назначает мне скайп-собеседование с ним. Короче, занимается только этим. Ну и там ну остальные задачи по мелочи. Угу. Но, по сути, грамотное введение администратора в работу, оно завязано вот на это. Я понял. Потому что мне нужно сразу же человеку дать правильный учет в ай да, где она вот здесь вот забивает себе расходы, да, там, ну, вот, вот тут прям, а, где вот финансы, да, то есть считай, кассы когда вот здесь прям забивает расход. Я вижу наличный расход за любой день. Да. Да, касса вот здесь должна, по идее, сходиться, а отсюда уже данные подгружаются в планирование вот сюда. Ну, не в планирование, вот в эту штуку. Красно. Да. Поэтому я вот сейчас пока в растерянности небольшой, давай я про проговорю там со стороны, может услышишь где-то, mm. что, -то, что, -то, что -то не учитываю. Смотри, сейчас буду, буду это, поливать винегретом из головы. Mm, давай. Вот, то есть, смотри, основная задача у меня, как я ее сейчас вижу на данный момент, это самое важное, это избавиться от операционки которые не позволяют мне заниматься, ну так, заниматься другими задачами. Операционка в данный момент, да, то есть это най администратора, найм ввод в работу. У тебя задача вести же, да, там вверху. А, да, она есть. И вот эта задача для меня очень важная, потому что вывести человека да, сюда, на кассу, позволит мне как бы, хотя бы ну, не сидеть на кассе каждый день, то с утра до вечера. Для того, чтобы мне вывести на, в работу администратора, что нужно. Да? Первое, что нужно, это создать поток откликов. Второе, что нужно, да, это провести ну, отсев по резюме. Следующее, это провести телефонное интервью. Лично думаю, что лично буду проводить, думаю, так будет веселее и быстрее. И после того, когда тут все нормально, то есть собеседование в офисе, и после этого вот в работу, и стажировка, ну и там наоборот. Но вот для того, чтобы вот это вводить в работу, вот в работу стажировка возникают другие задачи, да, вот здесь такие как создать учет налички ну, создать правила да? учета налички админом э, в программе да? угу. второе что отсюда возникает это нужно э, как, со, с, ну, они созданы, карты, просто их нужно актуализировать. Вот. Актуализировать техкарты. Э, техкарты – это то, что списывает препараты со склада при процедуре. А, да, да, да. А, актуализировать техкарты для э, корректного отображения остатков на складах. Да? Угу. Если это не сделать, то, ну, как бы… Как я буду спрашивать да, с человека материальную ответственность? Следующая штука, которая здесь важна, которую важно сделать, это актуализировать инструкцию администратора. А И... Смотри, вот я тебе, да, ты мне говоришь типа со стороны mm -hmm. смотри тебе нужно короче ну чтоб у тебя вот в работу стажировка вот 54 54 строчка которая mm -hmm. видели вот оранжевым просто mm -hmm. вот и все и не думаю ни о чем <laughs> потому что ты как бы еще никого не стажируешь да там не учишь ну не приглядываешься как они у тебя там будут стоять а уже как бы там вперед я не знаю ушел. Ну, то есть у тебя дофига дел, что там можно будет делать. Но ты пока не грузи их, как бы она к тебе придет, да, там этот администратор mm -hmm. и ей, там маленький кусок давай. Ну сначала типа посмотри, что она вообще приходит и уходит хотя бы вовремя. Mm -hmm. Она там какие-то деньги берет и в этой вайклоунс вай там что-то забивает, ну как бы это ну, нормально все там не ломается. Mm -hmm. вот, а потом, когда они уже будут, то есть они уже за тебя будут выходить, ты, ты хотя бы немножко отдохнешь. Ну, ну переключиться, ты же сейчас каждый день на работу что-то ходишь. Mm -hmm. И потом уже все эти правила, может ты сам создашь эти правила, да там запишешь инструкцию какое-нибудь видео там или еще что-нибудь. Ну то есть вот это потом уже шаг. задача в основном, да, то есть это просто вывести админа на работу. На... Да, хоть какого вывода, ну, выведи, чтобы он у тебя оказался, чтобы он хотя бы время твое экономил на открытие салона, да там что ему можно там доверить, там, я не знаю, хотя бы, там, не знаю, 5 тысяч, ну, типа такого чего-нибудь. То ты далеко вперед забежал, ты как бы сейчас в рутине вообще в жесткой, да, там, хотя бы чтобы человек этот стоял, даже если он будет вообще там не, вообще там, я не знаю, лежачего плохой, то он все равно у тебя времени сэкономит хоть сколько там. получается тогда задача этой недели, да, то есть это вывести админа, а второе это вывести менеджера по НК, по новым клиентам но не распыление ли это что и туда и сюда то есть и тут менеджера по постоянным еще у меня стажер да то есть ему тоже внимание надо вот не знаю Ну да ну, смотри ну как бы либо ты это делаешь либо кто-то другой это делает у тебя ну посмотри сколько у тебя функционал сколько у тебя задач сколько незавершёнки ну, то есть, и там незавершенки, задачи, они постоянно добавляются. Ты, ну, как бы, если ты не будешь пользоваться, ну, как бы, силами других людей, то ты, ну, как бы, ты в этой каше утонишь утонешь. Сказал Николай. Ну, как как есть, сказал, что. Ну, то есть, посмотри, сколько функционал у тебя. Ты, как бы, ты, вот смотри, ты делаешь функционал, потом еще тебе задачи надо решать, которые, ну, на деньги влияют, и потом тебе еще незавершенки надо грохать. Но ты сейчас такой теме, что у тебя функционала больше, чем ты, в принципе, можешь сделать. Вот. Но у тебя еще и за... еще незавершенки есть. Да? То есть, ну, как бы делать так, как получается? Ну, хотя бы криво-косно они что-то будут делать, но они будут делать. Они хоть сколько-то времени у тебя высвободят на написание инструкции, на написание там еще какого-то там второго администратора найдешь на место, который сейчас косячит, например, которого ты еще не взял. Ну, то есть у тебя хоть, ну, не знаю, хоть маленький кусочек времени появится, хотя бы, чтобы тупо отдохнуть. Может, ты, я не знаю, сейчас неэффективный, потому что ты просто устал, что ты недавно не переключался просто, ну, со своей работы Ну, то есть ты сейчас, как бы, ну, прикинь, ты каждый день ходишь на работу, ты же по-любому неэффективный. Угу. Ты, я не знаю, этот бы учет, я не знаю, без меня бы развернул, там, я не знаю, за 20 минут. Угу. Ну, вот, ну, так, да. как бы на работе уходишь и, понятное дело, там, или тебе и просто его проверить, да, там, что занесли, там, и это, и то тебе каждый день там с водки баланса скидываешь, ты все четко, типа, вот. Или ты сам его забиваешь, потом идешь еще на место администратора, потом еще с клиентом, там, потом у тебя еще лидов накапало, ты с ними, потом ты смотришь, что у тебя в директе. Ну, короче, это же вообще мясорубка такая, как бы, мощная. Ну, да, ну, смотри, вот, ну, все равно, вот, я почему-то, вот, не, не отпускаюсь на эту задачу, вот, смотри. Вот это вот первое, вот это второе, вот это вот... Сейчас правило работы э, менеджера по постоянным клиентам. Да, и, и следующее – это найти врача и передать вейдинг, типа, да, там на собеседование. Но тут еще возникает еще одна задача, да, то есть которая по заполнению расписания. Это тест гипотезы. Есть одна гипотеза, да, у меня по заполнению расписания. Короче, вот такая вот... смотри, как бы... Вот смотри, у тебя сейчас времени не сколько... Админ, вы, если админ придет, сколько времени у тебя появится дополнительно? Ну, сколько. Я за админа сейчас работаю, ну, 6 часов примерно. Ну, прикинь, 6 часов в день у тебя появится. Там и будет просто гипотезу проверить, этого расписания. И правила прописать, и ему объяснить этому, как у, по постоянным клиентам кто. И с менеджером пообщаться по новым клиентам, который придет. И врача, там, я не знаю, запустить процесс, чтобы он у тебя был. То есть у тебя прикинь, там, ну, ты работаешь, допустим, 10 часов в день, да, например. Прикинь, у тебя 60% времени появляется. Ну, как бы это и да, и в то же самое время, я не знаю как от этого как это отпустить сейчас потому что это тоже важно сделать. не ну думаю как это совместить ну типа поставить это на первое место эту по задачу. ты админ уже ищешь по факту ну. Ну, неделю ну как первого бы... числа ну с 1 числа не неделю две недели уже получается с первого числа ну, вот две недели а, ну, вывести, ну, допустим, вот, смотри, гипотезу расписания, сколько времени нужно, чтобы протестить? Не знаю, ну, запустить ее в работу, ну, час, ну, два. Вот, час, ну, еще два часа, вот, где-нибудь там проверить два часа. Вот, найти врача и передать Лейли, сколько времени потребует твоего личного? Ну, собеседование в день, ну, тоже два часа где-то. Ну, два часа. Внедрить правила работы, вот эти вот, сколько тебе нужно? Это побольше, посидеть, прям вгрузиться, ну, не знаю, может, часов 20, может быть. Ну, давай, как бы, 10 сделаем, потому что, ну, что, ребят, я не знаю, что 20 часов делать. 10 Нет, часов. Не, ну, вгрузиться в тему, то есть посмотреть, сделать -тест, Если, а, короче, тебя... Контролировать, поменять потом, ну, то есть, там, доточить до, до правильного. Вот, я поэтому думаю. Ну, даже пускай так, вести менеджера в работу по новому, ну, часов 5 Ну, при 19 часов, по сути. Если админ у тебя придет, у тебя, ну, твое время высвободит, по сути, те три дня и эти все вопросы решены. Ну, короче, первое вот этим заниматься и все. Есть, если бы ты админа вывел, а, ну, как бы, первого числа, так, ну, скажем, чтобы он тебя все заменил, ты бы три дня поработал, то есть с пятого числа сегодняшний день ты бы просто тупо отдыхал у тебя было бы вот эти все все готово вот ну, да я понял. то есть админ дергает как бы ты не сконцентрироваться ничего не можешь как бы по этим по новым своим темам то есть админа делай как бы и вот его по-любому на остальное пока можешь забить потому что если ты там высвободишь у тебя время появится на другое ну, хотя бы просто отдохнуть и потом еще что-нибудь там делать где-то что-то рушится будет, где-то еще что-нибудь. Но ты не передашь, если ты не будешь передавать, короче. А в задачах ты что-нибудь сделал? Вот это сделано. Вот это сделано. А все, перетаскивай вниз тогда, где выполнено. Вот это сделано. Так, вот это не стал делать, это нет. Не, вот да это... давай что сделал. Вот сделал, получается, вот. давай номеруем там. Так, это нет. Это не готово. Это нет. Я, не, смотри, короче, вот первый. Вот давай пронумеруем, вот где ты сделал, где готова, где зеленая. Вот пронумерую нормально, только первое, второе, третье, четвертое. Видал, ты четыре пункта уже сделал. А сколько у тебя таких пунктов? Ну, давай нумерацию нормальную сделаем. Угу. Вот считай Было 21, стало 17 Таких дел угу. ну, Давай в незавершенках тоже Что сделал, сколько штук сделал Ну, чтобы ты понимал, что у тебя было 21 А стало 17. Сколько там? То есть 4 сделал а, Ну, а сколько осталось? А ты дописываешь, да, сюда что-нибудь еще? Да. Ты видишь, 45, ну, типа, 10% сделал. <свят> Прикинь. Ну, сейчас получается только вот этим заниматься, остальным, как бы, вообще, да, не париться. Не, а вот смотри, не завершен, как. есть супер суперпростые, которые ты можешь сделать? Ну, смотри, вот это по-любому надо делать, иначе, ну, как бы... Не, это ты так сделаешь, это, ну, как бы, у тебя мозг на это зацелен. А вот супер простое что-нибудь можешь сделать? А вот это сделано, кстати. Ну вот, считай, передвигаю вот туда вниз. Здесь я бы, может быть, дописал бы его. Ну то есть теперь передать задачу надо. Я сам это делал. А у тебя в это же есть или нет? А, не знаю, может быть, есть. Ну ладно, ладно, давай привязывай шон. Это что такое? ну вот это можно сделать да, вообще самое простое как бы выделяй, вообще самое легкое вот это надо сделать короче. в первую очередь угу. точнее не так, а вот так угу. ну вон разобрать шкаф там разобрать тумбу в кабинете разобрать вот давай разобрать вот эти дальний склад вот эту всю хрень и склады фига делал. а склад фига ну ладно давай вот это тоже делай приобрелся в гардеробе это надо делегировать задачу Ну вот, короче, смотри, по функционалу тебе самое главное этого нанять. По незавершенкам вот самые простые делай по-любому. Потому что сложно ты, скорее всего, тоже сделаешь. Ну, все, ну вот, получается, и Нормально. Да, ну да, сделай они как бы мелкие, но они у тебя сразу дадут, что ты там, у тебя, как бы у тебя там, допустим, выполнено 20, осталось 31, например или двадцать одна вообще, двадцать пять осталось, ну типа больше выполнено, чем, ну типа осталось mm -hmm. И ничего страшного, что они типа большие, а маленькие, у тебя мозг все равно понимает, типа задача одна, все его короче сейчас обманем, ну то есть такой обходный вариант мы сделаем, что типа у нас ну количество больше типа выполнено, чем нужно выполнить вообще этим пока не занимается вообще, да, то есть надо вот это передать, вот эту задачу, самое основное получается ну да, да, ну вот смотри ты, например, я не знаю, вот передаешь, да, там админа, там у тебя отдел все равно куча, да, там и ДДС вести и там какие-нибудь эти писать. Все, ты допустим, понимаешь, что ну все, устал, например, и все, идешь, например, раз прибрался там, я не знаю, там вот где у тебя там написано. Mm -hmm. Ну то есть mm -hmm. вот эти легкие задачи, они будут для тебя как типа, ну пошел отдохнуть, типа, вот, и все равно что-то сделал. Mm -hmm. Вот, но главное, чтобы мы их вычищали, вычищали, вычищали, вычищали, вычищали. Ну, как бы тяжело, ты, ну, прям, ну, ты прям реально очень много, ну, ну, как бы ты, как будто, знаешь, запустил, ну, типа у нас огород, короче, и все там вообще запустил. сорняками, да, да, да, да. сорняками заросло, бурьяном жестким, поэтому, ну, как бы сейчас будет тяжеловато, конечно, ну, вот, я считаю, учет у тебя толком не велся и функционал ты на себя набрал, не завершенки там на прилипали. Вроде как и задачи по бизнесу надо делать, потому что они там ну, в прибыль тебя больше ну, принесут. Mm -hmm. Сейчас это плавно будем передавать, там, спросим. Вот здесь задачи появятся завтра после там, планерки. Вот тут появятся задачи, которые будем тестить за эту неделю. На основании того, как было сделано вот это. Ну, записывай. Ну, ну напишешь список, еще будет у тебя больше задач. Сюда напишу, да. Вот. да, и функционал передай, потому что функционал он тебя, ну как бы съедает. И ну, по сути делать ты ничего не можешь, потому что у тебя функционал до хрена. Ну по постепенно сейчас. Сначала вот это. Да, да, да. Сначала ты сделаешь, остальное пока вообще так страсти, не это не фокусироваться, потому что ты хочешь передать все, но не передаешь ничего. Да. А тут если ты администратор, все, администратор, все, у тебя одна задача, только ее и как бы упасть. Как только ты ее переделаешь, у тебя времени появится и, и незавершенок большее количество бахнуть, и задачи там по бизнесу, и больше функционала там кому-нибудь напередавать. Угу. Такая штука. Все, ок, хорошо. Ладно, Коль, спасибо. Да, давай, в общем, это она созвонит тогда. А, да, Ничего, короче, тебя... да, получается, две задачи самые большие. Вот они, они, я не знаю, функционал вот здесь у меня есть, нет, где заполнять ДДС. Вот давай вот, вот у меня две задачи, ну, две функции, которые вот есть на Это угу. пока, пока никому пока сам. Вот так вот. Ну, дофига у тебя что есть передавать без этого. То есть вот это вот, вот это сделать. То есть вот здесь не работает на месте администратора, наверное, может быть, функционал, да? Заполнять ДДС, уже здесь нанять или как? эта да, это функция, у тебя же функция так, ну, mm -hmm. работать на месте администратора, все передайте. Ну сейчас ты там это делаешь, а ты на администратора передашь, так что и все, нормально так что. Mm -hmm. ну, И так уже ты понял, что делать? Тут вот хоть как то это перепишет, ты все равно, ну, как бы понимаешь уже, что надо делать? Ну да, да, да. да. Ну что, так, картина, когда у тебя плотно, ну, там, и когда ты задачи, функционал незавершенки, и еще учет у тебя там сейчас близится к ну, реальности. Так, согласись, проще уплывать да, из, из ужаса. Вот. Но самое главное сейчас переломить, чтобы у тебя функционала там, ну, как бы, самое прикольное будет, когда незавершенки больше будет выполнено, чем есть задачи там тоже, у тебя ну, как бы, там одна-две будет, например, ну, таких глобальных увеличение прибыли ну и функционала вообще желательно чтобы там один два три там максимум осталось на тебе угу. все понял окей ладоку спасибо все давай тогда на связи ага. давай пока до связи. Давай, пока -пока. подписывайся на мой канал ставь колокольчик чтобы не пропустить новое видео обязательно пиши что ты думаешь в комментарии с положительным оттенком